ВСРФ является экзистенциальной угрозой для США, об этом заявил руководитель оборонного разведывательного агентства ДИА США генерал-лейтенант Скотт Берьер в Комитете Палаты представителей Конгресса по делам Вооруженных Сил. Россия представляет для США экзистенциальную угрозу. Она обладает растущей возможностью для проецирования своей силы с помощью дальнобойных и высокоточных крылатых ракет, признал глава военной разведки, подчиненный Пентагону. Берьер выразил обеспокоенность, что РФ инвестирует средства в обычные и стратегические ядерные вооружения, что увеличивает риски для существования США. Он предложил принять безотлагательные меры, которые могут выправить обстановку. Диа работает над тем, чтобы обеспечить США и их союзникам преимуществом в принятии решений на всех театрах военных действий и во всех географических направлениях над соперниками, которые намерены бросить нам вызов, доложил он. Генерал добавил, что Москва и Пекин увеличивают свои противокосмические возможности и модернизируют силы для операций в космосе. Глава ведомства уточнил, что в их арсенале имеются смертоносные баллистические и крылатые ракеты, а также наемники, информационное манипулирование, кибератаки и экономическое принуждение. По словам Берьера, КНР остается долгосрочным стратегическим противником США на планете. В качестве растущей угрозы Китай представляет главный вызов в сфере безопасности. Пекин использует многосторонний подход для достижения своих целей, подытожил Берер. Заметим, что перед этим в Комитете Сената Конгресса по делам Вооруженных сил выступал председатель Комитета начальников штабов ВС США, генерал армии США Марк Милли. Он рассказал сенаторам, что растущая военная мощь Пекина делает его геостратегическим вызовом для Вашингтона номер один. При этом войны с Поднебесной не произойдет, если США сохранят свое преимущество. Тогда китайцам не удастся изменить существующий мировой порядок.